года. Сейчас, ну, когда ей видит, давай. Или равки. Из опаса выходи, а, чтобы завтра был как то борец. Давай, давай. А, ну, береги себя. Здравствуй. Я тебе позвоню. Давай. Я же не могу, я спать собираюсь. Ага. Ладно. Хорошо, ладно, только давай там без этих штучек своих, окей? Давай, пока. Поднимись. Стой, где стоишь? Слушайте, меня пугают, не мне ровно, пугало, мне уже. Заткнись. А теперь пошел. Слушайте, Ольга Владимировна, вы тебя. Я сотрудник милиции, Ольга Владимировна. Заткнись, я тебе сказала. Я повторяю, я из милиции. Я могу удостоверение показать. Я сказала мне, пожалуйста. <inaudible> uh, look, I will everything. Totally quick. Парахнет. все еще хромает а кто хромает? не кто, а что? дисциплина у нас хромает, друзья да. как организовать свое время и не потерять его в суете в это твои восточные случаи? капитан, я все слышал случаи не восточные? Но требует вашего внимания. Почитайте на досуге. Почитайте, почитайте, да? Полюбуйся. Вот, вот, пожалуйста. А я ничего не почувствовала. Ты давно за рулем? Два года. Ха, ну, дела. Самое аварийно опасный срок и есть. За страховая какая Ну, у меня только автогражданка. Да, дела не очень. Вы нас задели, с места происшествия пытались скрыться. Поэтому ваша страховая компания нам не заплатит. Ребята, ну я не знаю, что это. Я предлагаю вам с нами на месте рассчитаться. Нет, давайте так, поедем туда, где я вас стопила, вызовем ГАИ и будет все почетно. <с почетно. <с Девушка милая, вы что, издеваетесь? Я вам выход из положения предлагаю, а вы полное непонимание в ответ. Короче, 500 гривен и мы обо всем забываем. Сколько? 500. Ну ладно, уговорили, 300 нет 300 новый держит 50 больше нет а 300 значит есть и 300 с тобой тоже нет но ну, он ну, предложение я сейчас со двоим девочке на работу она привезет только побыстрее пожалуйста и пишу так стой спокойно пожалуйста, пожалуйста я... супер работу просите Мы подождем. Мы вас ждали. Подождем еще чуть-чуть. Безусловно, это вам звонит ваш информатор. Петрович, я не могу сейчас говорить. Я на освещение. Я перезвоню. Да. Смотрите, товарищи оперативные. Вот вам пример грамотной работы с информатором. Машенька, ты не занята? Послушай, Сайчик, я тут на дороге свою ВМВ зацепила случайно. Петрович, ты выйдешь сначала оперативную остановку, потом уже закладывай. Значит так, Маш, берешь от кассы 30 долларов рублями, рублями. Рублями устроит? Ну, может, просто пьяный валяется. И пулей ко мне. Мне тут как-то людей задерживать не с руки, знаешь ли. Не приедешь и уводят чертой матери. Да ты что? Mm. Хорошо. Андрей Петрович, там труп там... Какой труп? Поехали. А, -а, а, ну что, мы ну, вопрос, поможем. Боря, где наш шумакер? Позвари да, его машине папа. Какой хакер? Менти... Менти, Майор Словенц, ко для убойного отдела. Например, труп в багажнике. Ну, насчет трупа именно в багажнике ничего сказать не могу. А вот следы, похожие на кровь на заднем сиденье, присутствуют определенно. Да, Что-что? Номер сбиты, причем очень грубо. Большую часть номера кузова удастся восстановить. Машина, скорее всего, в угоне. А вот на виске под чехлами заднего сиденья на очень напоминающий кровь. Ну что ж, Олег Георгиевич, работайте. Есть. <клышко> Я без адвокатов ничего говорить не собираюсь. Будет, будет тебе адвокат. И прокурор тебе будет. И зона тебе будет. Вы меня сначала туда устройте, на зону-то. <клышко> Пробил тачку. Пробил. Она. На зону, говоришь, тебя устроить? Ты что думал, мы с тобой так купили? Это ваша баса, между прочим. На попытке террасы проходит. У всех? Чего? Кого? Да мы тебя сзади, ты делала. Нам же легче. А с ними уже совсем другой разгар. А, да? Так она же без номеров. Ну, вот и красный рак, то тоже без мёв. Ну, mm -hmm. тоже красный. поставь Да вы чё, мужики, какой тирак? Мы ее неделю назад у Дэна на рынке брали. Где? Давно у вас оторву, мэр. Неделю есть. Mm -hmm. До нее Мэрс был, но товарный вид потерял. Так. На заднем сиденье машины под чеклами. Обнаружено пятна крови. Откуда? да вы чё, мужики? Какая кровь? Ладно, Вилья, откуда кровь? Да в о чём я знаю? Мы на подставах посёлок, на фига нам тачку подставляют, подумай! Мы думаем, мы думаем. А вот ты, по-моему, соображалку не включаешь. У нас три двухалевеси. Начальство уже в секле спарило, так что Давай. Врубаешься, давай, рассказывай сам. Или мы все на тебя повесит. Надоело уже. Правильно, Георгиевич? Еще как. Мы слушаем. У Дэна контора в пятом павильоне. Кому надо, тот находит. Что, просто что ли? Не то, чтобы. Левые тачки через него проходят. Два передних зуба с Да, первый парень на деревне. Когда его найти можно? Днем. Раньше двух не появляется. За этой машинкой целая история тянется. Она принадлежала некому Васильеву, 66-го года рождения. Предприниматель, владел сети магазинов модной одежды. Владел? Да, три недели назад э, жена Васильева заявила о пропаже мужа. И одновременно заявила об угоне машины. Ну, машину, может быть, мы и нашли, а вот хозяина нет. Да, и последнее. Пятна на заднем сидении машины действительно являются пятнами крови. Ну, что я могу сказать? Вы, конечно, хулиганы, но с четьем. А задержанные могут иметь отношение к факту пропажи человека и угона машины. Но им нужна была приличная машина по сходной цене. Такая тачка, в принципе, придернулась. Маловероятно, Андрей Петрович. Да, мы на этих хархаровцев с дюжину фактов по подставам накопали, так что заниматься угоном им было резонно. У них была своя поляна, а они на чужой низ Вынудите жену пропавшего на познание машины. Должна же она узнать машину мужа. А вдруг это совсем не та машина? Конечно, Вы Николаевич Полковник. Я вчера разговаривал с нашим вышестоящим начальством. Действием нашего отдела дана самая высокая оценка. Mm -hmm. Так что вперед. Вам mm -hmm. согласно? Mm -hmm. так mm -hmm. В таком случае все свободны. Слава, Кирилл, завтра на авторынок. Коля, ты навести Васильеву по возможности, привези ее сюда. Пусть опознает машину. Хорошо. Мне это нравится. Ну, конечно. -ка. как я, у я нас, понимаешь, и молодая автобус, и так у нас самурай. Да ладно, не гумни. И потом, она еще не вдовушка, по крайней мере, официально. Тогда интересно, где ее муж гуляет. Все, кончайте болтать. Давайте <плес> заработать. <я> вот <плес> <плес> <я, я>, я... <плес> <плес> Почему? Ребят, написано же закрыто. Капитан Волга по голове Парахня. Оттуда же mm. ты, Ну. Mm. Вот эти ребята знакомы? Mm. Первый раз вижу. с соучастником по делу пройти. Угон машины и пропал человек. Есть желание? <связывающие> Фото еще раз можно? Фото? Пожалуйста. <связывающие> <связывающие> Память вернулась. <связывающие> Не слышу. Помню этих ребят. Они сами сюда бэху пригнали. Сказали о форме. А я... это не мое. Ну что, сейчас пальчики снимем. Поделитесь, пригласили. Я все... Ты кто? А что просто Да есть, пальчики. Две тачки если Да должен прийти с минуты минуту. На Найти делексантов может только развлечься. Это хорошо. В основной Счастливые супруги не знакомятся на спех. Они присматриваются в интернете, встречаются в магазине, а потом покупают. В магазине, в интернете или даже по телефону. Садовый стол за 9 990 рублей. стул за 2 990 рублей. О, это за счастье? Весенняя акция в Гринвиче. Чек выигрывает квартиру. До 10 мая совершай покупки от 5000 рублей. И регистрируй чеки на сайте. Каждое воскресенье ваш розыгрыше iPhone 6 получи возможность выиграть суперприз новую квартиру в Нигегеринбурге подробности акции на сайте гринвич.у а? а? 18 апреля звезды российского цирка в праздничном цирковом спектакле союз победы Михаил, коммерческий директор фирмы. Очень приятно. Ну что, приятного что-нибудь? Да, вы нашли машину. Миша, ты... ты не оставишь нас с капитаном ты? наедине? Конечно, конечно. Извините, конечно. Я буду себя. И если вам понадобится моя помощь... Машины, вот, посмотрите. Это она? Это она. Вы уверены? Да, я уверена. На лобовом стекле трещины. Незадолго до того, как она пропала, Игорь затонировал машину. Потом разбили стекло, хотели достать магнитолу. Потом стекло вставили... А не успели. А когда вы в последний раз видели мужа? Он поехал на дачу Грепина, мы попрощались, и а больше я его не видела. И вас не насторожило, что он вам не позвонил? Капитан, мы с давно находимся в состоянии развода. Все, что нас объединяет, это сеть магазинов. Понятно. А ему угрожали? Не думаю, я бы знала. Насколько я понимаю, вы с мужем были партнерами? Нас было трое. Я, Игорь, и Миша, вы его видели. А, а Миша. Да. Понятно. И э, как вы делили бизнес? 51% акций у Игоря, 29% у меня и 20% у Миши. И если реалистично смотреть на вещи, то 80% акций компании находятся у меня. Вы слишком прямолинейны. А вы меня подозреваете. Нет, да. почему? Зачем? Есть еще Третий партнер. Но в случае развода. Как бы вы Кто вам сказал, что бизнес надо делить? Но контрольный пакет акций был у вашего мужа, так что чисто теоретически он был. Такую овцу нужно стричь целиком, а не делить. Катерина Петровна, вы не позволите мне на время? Меня Николай зовут? А меня Даша. Mm. Да, понятно. А вы из милиции, наверное? Вот это да. Откуда же это видно? А знаете, я хороший секретарь. А почему тогда хороший секретарь увоняется? Начальство поменяло пол. И вообще, вы знаете, хорошие секретари, они, они как самураи. Хозяин ушел, и секретарь занялся. Ух ты, невероятно. Даша, а можно я вас приглашу на чашечку кофе? Yeah. Самураи-самураи. Только. Мы <смех> ну, пойдемте. Правда, да? Нет, был у них один разговор. На повышенных станах. Женой? Почему? Корнеевым, с нашим каналческим директором. А о чем это говорю? Ну. Игорь решил развестись с женой. Положить свой контрольный пакет акции, 51%. Банку для платения крупных судей. А я думаю, чтобы горы жене в первую очередь. Ну, а кормить был против. Против чего? Против развода? Нет, против того, чтобы трогать бизнес. Ага. А Игорь кричал, что это моя отца, я буду встречать так, как мне доходят. Гарантии, что Игорь сможет вовремя отдать суду, не было. Все это понимали? Каким бы ни был коммерческий проект Игоря, он прежде всего ставил под угрозу проект текущий. Если бы он смог вовремя отдать суду, то банк прибрал бы к рукам всю нашу фирму. Но он все равно начал готовить документы. А откуда вы знаете? Для отпечаток. Mm -hmm. Стало быть, если бы банк прибрал контрольный пакет акций, а что было бы с остальными компаньонами? Ну, для банка они стали бы неудобными пальчиками, как говорится. Mm -hmm. Нигеры это Васильева остались бы с Мишей при небольшой финансовой компенсации. Mm -hmm. Вскоре вовсе все делаю. Вообще, если говорить честно, то Игорь, конечно, тоже хорош. Это же чистая подстава компаньона. Ну mm -hmm. а да. А знаете, что я думаю? Мне кажется, Игорь вообще не собирался возвращать в суды. А так? А так, да, взял бы деньги, смотался бы куда-нибудь. На Кипр, например. Очень на него похоже. Понятно. То есть вы подозреваете в исчезновении Игоря Корнеева? Я не могу никого подозревать. Это не моя профессия. Я просто думаю, что для Васильевой подобный поворот событий был бы, конечно, трагедия. А вот для Корнеева это было бы просто катастрофой. Я думаю, он никак не рассчитывал, что для него это может закончиться именно так. Разрешите? Mm -hmm полковник. Взяли огоньчика. Волк с ним сейчас работает. Да? Ну да. Пойдем посмотрим. Калинин уже сравнил данную экспертизу и нет карты пропавшего. Да, однозначно ответ. Кровь на сиденье машины принадлежит Игорю Васильеву. Да, скорее всего, Васильев был убит. Надо искать его тело. А что ж ты бегал от нас, если не понимаешь, за что тебя взяли? Долгов у меня много. А кредиторы шутить не любят. Я подумал, что вы от них. Значит так. Пальчики твои в угнанной доске присутствуют в изрядном количестве. Дэнса Таренко тебя опознал. Хочешь идти по делу о похищении человека, а скорее всего о похищении убийств, добро пожаловать. Все? Эй, постой, постой, какое убийство? Хозяин машины, которую тебя угнал. Или не угонял? Ну, угонял, угонял. Хозяин машины пропал вести в этот же день. На заднем сидении обнаружены вокруг. Вопросы есть? Нет. А у меня есть. Отвечай, будем. Mm -hmm. Что мне подруги, что ли, парить? Вопрос первый, кровь откуда? Не знаю. Начинается. Продолжайте, капитан. Еще раз запишите день, когда угнали машину. С утра ездил за ним. Один.. Нет, ни один. А напарника можете не спрашивать. Не сдам я вам его. Пацан молодой, он мне только для подстраховки был нужен. Машина моя отогнать. Парень не при делах. А Терегой жизнь ему ломать не надо. Не надо было втягивать его в свои делишки. А если вы намерены так вести себя? Ему деньги срочно были нужны. Я помог. Короче, вы что от меня хотите услышать? Я клиента один неделю пасет. Выяснил, что он через неделю ночует на даче в Репино. Но и в последнюю неделю пас его плотно. В районе двух часов дня он вышел с каким-то мужиком из своего магазина. Они сели в тачку и покатили. Что за мужик, знаешь его? Первый раз в видел. Вот этот? Да. Вот этот хозяин. А этот к нему садился. Ладно. Куда они поехали? Ладно. Не знаю выбор А когда вот этот вышел из машины понятия не имею я машину несколько раз из беды терял но особенно особенно не расстраивался нам наверняка что он на дачу поел я оттуда собирался тачку угнать да. все коды снял с те дни а тут прикинет такая такая лафа Еду к нему по шоссе, а тачка его пустая стоит, дверца открыта и ключи в замке торчат. Ну что мне сделать? Мимо проезжать? А мужик этот может по дороге вышел. Завтра задержанный поедете на место, где он обнаружил машину. Место помните? А мне это в помощь следствию захочется. Там крови на чрезвенях. Васильева в машине и кончили. Погружали где-то здесь. Да? Да, моста в скинули, я думаю. Конечно, и все дела. Машину. <-то. сёк> Бросали-то его здесь, mm -hmm. но тело могу отметить. Вон, за пруда. Пойдем, туда посмотрим. Ага. Старая гвардия, как в воду глядим. Идите сюда. Старый рыбак. Ну что, мужики, вызываем экспертов и водолазов. Судя по фотографии, мы нашли Игоря Васильева. На шею у Васильева была затянута гитарная струна. Жену, на опознание выбрали Завтра. В в дома. Наблюдение пока не сняли. Завтра отряди кого-нибудь из своей команды для наблюдения за корней. Если по словам угольщиков он в тот день садился в машину Васильева, скорее всего, он же и причастен к убийству. Тем более у него был беский мотив. И пригласите в вдову убитого на поздно. Смотрю, Олег Георгиевич, ты совсем продрог. Ну, есть малость. Опять пить. Есть, есть, Опять. есть, есть. Опять. малость. Опять. Вот. Не в целях, так сказать, нарушения дисциплины, Опять. а... Короче, сам наставим. Опять. Опять. Дома. Спасибо. Ой. Ну что, всё Да. Что такое? Подарок от деда. Сказал, лечитесь, но дома. Требентор, да, наш дома разная, Дай попробовать. Ага. -а -а. Ну дай попробовать. Ну не ну, ну, ну, ну. ну ты не ну, ты не пьешь.